Здравствуйте, девчонки мальчишки. Меня зовут Алиса. Сегодня мы будем готовить кузняшки. Маленькие тортики на палочке. Называются кейк-боксы. Ну что, приступим. Нам понадобится 5 яиц. 150 грамм сахара. 2 чайные ложки разрыхлителя. 200 грамм муки. 100 миллилитров сгущенного молока, а также шоколад, молочный и белый, кондитерская посыпка и палочки. Как вы уже поняли, рецепт легкий, а быстрое. Начинаю взбивать яйца с сахаром. И кстати, мне купили новый митиер. Ой, что случилось? Что случилось? Новый на мощность. деле. Никаких не О, вот. Все яйца мы разбили. И теперь будем добавлять сахар. Ну и потом все это перемешивать. Отмеряем 150 грамм сахара. Отмелим. И начинаем сыпать сахар. Только аккуратно чтобы ничего не просыпалось. вот и все 150 грамм набрали весь сахар высыпаем все это кладем и берем миксер вставляем его и мешаем, и перемешиваем Все, можно и забыть сейчас мы добавим 200 грамм муки и 2 чайные ложки разрыхлителя и снова перемешиваем и высыпаем это сюда 2 чайные ложки вот такую самое мощное включить Мы все перемешали. Теперь мы это все перекладываем в форму и ложим в духовку. Ползи, ползи, тесто закончится что... духовку надо разогреть до 180 градусов ставим в разогретную духовку на 20-25 минут Жаль, что вы ребята не можете это почувствовать вкусно прошло 25 минут сейчас мы все это дело достаем и нам надо его охладить. Пока все вставает и мы ждем, мы, разлом, мы возьмем большую плитку шоколада, белого и черного, и поломаем все это на мелкие кусочки. Кес мы остудили, и надо нам его ну, разбить на мелкие кусочки Немножечко там Сделали И сейчас с вами будем делать, ребята И... <плышленный пластин> <Так. плышленный пластин> Теперь мы сюда добавляем кущенку из получившейся массы надо сделать надо слепить шарики размером с грецкий орех они должны быть вот такие вот размеры сразу проверяйте застаем палочки и кончик ее кунаем в шоколад чтобы шарик держался крепче а потом просовываем вот так вот держим потом берем вот так вот не спрашивайте откуда сыпется Ну вот, кейк попсы и готовы. Мы использовали разные кондитерские посыпки. Они очень вкусные, попробуйте. Ладно, если не хотите, ладно. Хм, вкусно. Тщательно охладите шарики хейк-попсов перед купанием в шоколаде, а то у меня один раз возникли некоторые трудности. Тщательно Выбирайте шоколад. Мне с белым шоколадом ничего не получилось. Ну все, я пошла ставить чайник. Подписывайтесь на мой канал и ставьте палец вверх. Кью!